Восьмое видео. Реальная работа в интернете с сайтом BooksInfo. Ознакомление. Сегодня мы побываем и ознакомимся с таким разделом, как финансы. Кошелечек. Финансы. Заходим сюда. Вот. Загружаемся. То есть дает нам эта информация? Эта информация нам дает то, какими системами рассчитывается сайт. То есть, если у вас э, одна из этих систем есть, это уже хорошо, скажем так. То есть, это э, карточки Visa, MasterCard, это также э, сайт мобильные деньги, э, это также Система PayPal, Киви, вот, э, э, также система денежная, Яндекс ⁇ Деньги ⁇ И, я так думаю, одна из самых распространенных ⁇ Вебмоны. Ну, я считаю, что Visa, Mastercard, Вебмоны ⁇ одни из лидеров. Вот По крайней мере, в э, русскоязычном интернете. Вот, э, это те, э, скажем там, системы, через которые будет переводиться вам денежка за выполненную вами работу. И те суммы, на которую, э, скажем так, э, вы выполнили объем работ, вот, за это вам будет начислено денежка от 100 до 400 долларов кто непосредственно будет это скажем так <coughs> оценивать я думаю что есть специалисты которые занимаются этим вопросом проверяют всю проделанную вами работу и в течение трех рабочих дней присылает вам на вас один из счетов этих систем ваши кровно заработанные Доллары, евро, рубли, гривны. Белорусские зайчики и так дальше. Вот так вот. Работаем. Пока.